Сегодня вы узнаете 5 интересных фактов о глазах. Прямой связи между поеданием моркови и хорошим зрением нет. Все пошло от англичан, которые во время Второй мировой войны разработали новый радар, позволяющий пилотам видеть немецкие бомбардировщики ночью. Чтобы скрыть существование этой технологии, британские воздушные силы распространили слухи о том, что подобное видение – результат морковной диеты пилотов. Чтобы проверить остроту своего зрения, достаточно посмотреть на ночное небо и найти на нем большую медведицу. И если в ручке ковша возле средней звезды вы отчетливо увидите небольшую звездочку, значит ваши глаза обладают нормальной остротой. Процесс моргания занимает от 100 до 150 миллисекунд. В состоянии покоя человек моргает 15 тысяч раз в сутки, то есть один раз в 6 секунд. Моргание ⁇ это наполовину рефлекторная функция, которая позволяет удалить с поверхности глаза и народные предметы и покрывает глаз слезой, которая в свою очередь насыщает глаза кислородом. Человек зачастую моргает при завершении какого-либо события. Процесс моргания служит для обновления внимания. Пираты использовали повязку на глаза, чтобы быстро адаптировать зрение. К среде над палубой и под ней. Если на фотографии со вспышкой у вас только один глаз красный, но в камеру смотрят оба глаза, есть вероятность, что у вас опухоль глаза. Однако такая опухоль легко устраняется.